Я радуюсь за современный рассвет Якутии, Якутского искусства. Я рад увидеть здоровье народное, да? Через представителей э, вот э, культуры. Через это кино. Это очень здоровый фильм. Это очень энергичный. Это очень красивый фильм. Это фильм бесконечной доброты человеческой. Это фильм о любви, о той самой высшей любви, которую держится Вселенная и мир. И вот, вот, поэтому я рад за вас. Я рад, рад встречи и хочу особый привет передать моему другу Юдости Николаю Лубинову. Обязательно. По извини, какого, поставлен этот фильм. Привет, привет, Коля! Привет. Вот воспитание. Все мешают воспитанию о воспитании своих детей. Но никто не знает, как их делать. Вот такой метод. Молодой парень, который не развивался с родителями, а потом оказалось, его от нами читать поговорить с ним поделиться. И это прошел он ну, мудрую, мудрую школу. Вот всем надо это. это Все надо, да. Да. На Население самое главное да. найти такого человека. Вить, да. Жить с ним. И все да. Да. Да. Да. это практически сам в жизни, все У -у -у. Должен сам, пережить. Ну, Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Я, я с интересом слежу за процессами, которые происходят в якутском кино. В прошлом году я был большим поклонником фильма «Царь-птица», который получил гран-при Московского фестиваля. В этот раз случилась непредвиденная, неожиданная картина «Надо мной с не садится», опять приехавший из Якутии, на мой взгляд, опять является самой сильной картиной на Московском кинофестивале. При этом я отсмотрел всю программу от начала и до конца. Но вот такого сочетания частного локального сюжета, где в кадре только остров, море, и по сути два героя – это еще там песцы, которые играют свою роль в этом сюжете. Вот. И на этом вот локальном вроде бы сюжете вдруг возникает серьезное авторское высказывание. Эта картина говорит о главных вещах на свете, о жизни и смерти, о любви и ненависти, о взаимоотношениях родителей и детей, о вечности, об умении прощать, об умении любить. Мне кажется, что так глубоко этой темы, этих тем, не коснулся ни один тот просто фильм, который возможно, обладал и больше, что ли, художественной такой отточенности. В фильме «Надо мною солнце не садится» есть отдельные драматургические агрессии. Я немножко трудновато входил в эту картину. Было ощущение, что первые городские сцены, они немножечко такие чересчур, что ли, наивные. В художественном смысле наивные. Но дальше, когда герои молодой человек и старик оказываются на острове получается такой высокий наив как бывает наивное искусство как наивное искусство перасмания это такой осознанный, продуманный, художественный наив высочайшего класса и еще меня подкупило на этой картине тончайшее такое соединение юмора и драматизма Печали и восторга перед красотой жизни, перед закатами, перед восходами, перед мирным движением волн, перед ветром, который пробегает по этому пустынному острову. При этом картина, она не находится в таком, знаете, в безвоздушном, что называется, в искусственном пространстве. Там возникают и современные такие острые проблемы. И есть даже сатирические ноты. Например, есть такая ирония и над блогерством нынешним, и над работой нынешних СМИ, которые готовы ради горячей сенсации совершать какие-то вещи абсолютно аморальные, как мне кажется. Это тоже тонко отыграно в этой картине. В общем, для меня это, повторюсь, Безусловно, лучшая картина в конкурсе Московского фестиваля. И если жюри Варбовецким Кидукам не присудит этой картине главный приз фестиваля то это будет преступление перед искусством. Спасибо. Вы знаете, во-первых, мне хотелось бы поздравить вас с тем, что вы второй раз сумели попасть в конкурс Московского кинофестиваля. Я думаю, что это очень хороший момент для продвижения якутского кино. Я слежу за вашим кинематографом уже несколько лет и должна сказать, что здесь еще очень впечатляет тот момент, что, во-первых, женщина-режиссер, весь мир сейчас смотрит на женщин режиссеров, которые рассказывает историю не про женщину, а именно про мальчика. И рассказывает ее с каким-то очень сугубо женским взглядом, с женским пониманием, Потому что здесь же история, на самом деле, об отношении поколений. И э, я думаю, что вот такое, э, э, так, такое развитие истории, я понимаю, что здесь отношения играют очень сильно между э, актерами, да, между э, Степаном э, Петровым и э, Иваном. И э, я, я думаю, что она их просто раскручивает и развивает э, в, нужном, в, в нужной глубине. Поэтому э, здесь сделана работа необыкновенная, э, которая, я надеюсь, будет смотреться дальше и, и в прокате, и может, и будет иметь выход на международные э, площадки. Э, в кино ведь важно, что играет играют все элементы вместе – и актерская игра, и выбор площадки, и построение этой истории, которая привлекает не только историческое измерение, то есть как бы традиции, но и современные мидии, с которыми мы общаемся на сегодняшний день. И не на том плане, что это столкновение а в, в сторону конфликта, а именно, что как бы это попытка свести их, но эта попытка в первый, в первый подход как раз не получается. И здесь я сейчас уже сказала вашей коллеге, которая меня привела к вам, что здесь же очень как бы, большой юмор как раз по отношению к телеканалу, потому что вы не вы, телеканал 24, а какой-то Воображаемый телеканал 14 играет не совсем положительную роль в фильме. И вот это как бы попытка свести и уточнить эти отношения между поколениями и через, через СМИ, через разные подходы к современными этими игрушками, как я их называю, мне показалось, что это очень интеллигентный, очень своеобразный ход. Вот мне, и, и, и, и еще раз, чтобы вернуться к вашему вопросу, что здесь вот это как игра всех сторон вместе. Я тоже. Эволюция, она видна? Да. Да, это, это, несомненно, это видно, что э, вы смотрите. Э, э, я, я бы даже не сказала, что здесь вопрос э, э, развития, э, в смысле, что чего-то не было, а сейчас это есть. Но это видно, как режиссеры и как киностудия подходят к презентации проекта и как его продвигают. И я думаю, что это тоже показывается в... Той насмотренности да то есть как бы, что вы уже чувствуете что кино выше на другую ступенку и смотрит на этой ступеньке направо и налево и это очень хорошо это очень и это не в смысле э, имитации не в смысле там э, попытаться быть другим быть тем э, каким-то глобальным кино а именно найти свой язык но повышать его в этом смысле я вас поздравляю с этим фильмом.